Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра «Сангейтс» продолжает свою программу. Сегодня у нас четверг, 30 июня. Четверг по восточной традиции считается днем Гуру, это Юпитер. И 30 число, это тройка, это тоже Юпитер, тоже Гуру. На санскрите это Будда. И сегодня у нас в эфире Россия, Казань и учитель. Ольга Викторовна. Ольга, добрый день. Добрый вечер, точнее. Да, добрый день. Да, да, добрый день. да я вас слышу хорошо. Отлично. Ну, тогда мы продолжаем, скажем так, наши программы. И вот... Радио, то есть камеру я включил наконец-то, теперь mm -hmm. видно нас, mm -hmm. а то не было нас видно. Mm -hmm. Рядом со мной сидит специалист нашего центра, центра Сангейтс, Рита Бор, специалист по вопросам здоровья, правильного питания. И мы планируем провести цикл передач, посвященную тому самому здоровью и питанию, и в скором будущем, дорогие друзья, мы увидимся и с Ольгой, и Ритой, увидимся на большом, так скажем, экране, где любой человек может задать вопросы. Это называется система вебинаров, семинаров, я знаю, на интернете. Вот такие вот живые беседы. Ну а сегодня, наверное, стоит поговорить как раз в тему, потому что, Ольга, вы совсем недавно провели, и, точнее, вы проводите вот два дня, по-моему, да, у вас сначала вебинаров, ну, вот так сказать, мы вклинились сегодня в это время. И поговорим давайте о тантре. Тантра – это такое очень сложное и объемное в общем -то, понятие. В общем-то, это, если так по-простому, то это то самое пограничное состояние, которое приводит, возможно, к просветлению, окончательное состояние. В то же время это какие-то такие практики в большей части, конечно, духовные, которые именно способствуют этому заключительному циклу, когда человек, вот как Будда, допустим, стал просветленным. Поделитесь, Ольга, с нами вот вашими знаниями. Окей, давайте без камеры, давайте голосом тогда. <связывая> Вы слышали вопрос, да? Да, <связывая> конечно. <связывая> <связывая> <связывая> Нет, не, про, не услышала. Еще раз. Мы говорили о тантре. Предла... Я предлагаю поговорить о тантре. Вот о том состоянии, которое ведет, скажем, ну, к логическому завершению нашего... да. euh, нашей жизни. А, ну, курс рассчитан, конечно, не для новичков, а для людей, которые уже много лет занимаются, практикуют и уже наладили в своем теле что-то то есть уже а, работают и с цветным дыханием и уже очищены чакры и что-то уже знают о, о движении энергии внутренней ну новички конечно наверное может быть тоже что-то поняли может быть не уверена вот. техника несложная сама по себе но когда ее начинаешь делать то из тела вылезает все, что там накопилось, и для новичка это будет э, сложно. На следующий день будет сложно встать. Да, но ну, тем не менее, давайте считать нас новичками, особенно, вот угу. вы сказали, цветное дыхание. Ну, вот про цветное дыхание я не знаю, кстати, угу. сам. Ну, где-то слышал отголоски. Ну, расскажите, а что это такое? Ну, смотрите, когда мы жили, мы как, когда начинали как лемуриться здесь, то мы хорошо знали, что такое лучи и комбинацию лучей. Да? То есть мы знали, какую комбинацию делать, чтобы, допустим, разрезать камень, комбинацию лучей для того, чтобы сделать новое, допустим, новую пирамиду построить. То есть мы всегда знали, как это происходит. Сейчас мы начинаем с нуля, что называется, потому что знание только-только приходят. Вернее, мы их только начали вспоминать, вот так надо правильно сказать. И сегодня мы лучи используем практически только для лечения тела. Либо для восстановления каких-то энергоструктур, да, но все равно для тела. Пусть это будет там ментальное, неважно. Цветное дыхание – это лучи, которые мы либо берем из меркаба, да, наполнение идет, либо мы берем от источника. Продышивается каждая чакра, каналы, и если мы работаем с эфирным телом, если мы работаем с астральным, значит идет фиолетовое пламя, используется. То есть мы разными техниками пытаемся восстановить все знания, которые мы когда-то утратили, и курс, ну как бы ученики сидят и практикуют это самое цветное дыхание. Ну, нового, в общем-то не так много. Во всяком случае, буддийские практики дзен и дао поддерживают. И единственное, чего там не было, может быть, цветовой гаммы. Потому что там использовалась золотой луч, серебряный луч, платиновый, белый. Да? У нас добавляется красный, весь спектр радуги и розовый фуксиновый и аквамариновый, да, то есть мы используем для ну в основном, конечно, это целительские лучи, да, то есть в основном идет на физическое тело. но кто хочет заниматься дальше, те практикуют, конечно, и эфирное и стараются что-то для себя сделать. Ну, если хотите, давайте попробуем. Можно закрыть глаза и посмотреть, как это будет вообще выглядеть в вашем теле. Если хотите, можете попробовать. Давайте С попробуем. Давайте. Давайте. Значит, что мы mm -hmm. делаем? А, ну, сначала, конечно, все-таки нужно будет сделать глубокий вдох и выдох. Просто так. Просто, чтобы мозг перешел из альфа-состояния да, в тета. Медленный-медленный вдох и такой же медленный-медленный выдох. Можно даже задержать дыхание, чтобы услышать стук в сердце. один медленный вдох и медленный выдох осознаем свои чакры коронная и корневая Для того, чтобы сразу осознавать э, в разных точках, то здесь нужна практика выхода из тела, чтобы наблюдать это со стороны. Если человек умеет, находясь в центре, осознавать разные точки с двух сторон, замечательно. Но для новичка сложно. Осознали две чакры. Вдох делаем. От источника с двух сторон. Зеленый луч через коронную корневую. Вдыхаем. Как в две воронки вдыхаем этот луч. Два луча встречаются в чакре пробуждения. По центру прановой трубки. Выдох будет через сердечную чакру. Прямо. Из чакры пробуждения сердечный выдох будет. Пробуем. Вдох. Выдох еще. Переключаемся на третью чакру, солнечное сплетение. Такой же вдох, только выдох через чакру решения, который на прановой трубке под углом 90 градусов, солнечное сплетение, Выход, выдох прямо. 2-3 дыхания на каждую чакру, спускаемся ниже, вдох также, выдох, вторая чакра. Делаем глубокий вдох и плавно, не торопясь, возвращаемся здесь и сейчас. Открываем глаза. Упражнение это, конечно, ну где-то на полчаса примерно. Продышиваются все чакры, да? Желательно, если вы берете один луч, то одним лучом продышивается все. На следующий день вы можете взять любой другой луч и продышать чакры также все. Вы имеете в виду. У нас ввиду... есть чакры, которые спереди, есть чакры, которые сзади. Их все. Вы, да, вы имеете в виду. Сзади чакры. Луч угу. цвет. Другой луч цвет, да? Да, да, да, цвет. цвет. Угу. А, ну, давайте мы пройдем по чакрам, поскольку, поскольку Значит, чакры, а у нас их семь <сос Bilicare> чакр, ну, как бы общеизвестных, <сосил> но Вы даете больше, в общем-то. Да, общеизвестных все, да. Ну, давайте да. пройдем, когда Вы говорите ну, ну, про продышать все чакры, какие Вы имеете в виду? Да, вот смотрите, вообще, конечно, чакры в каждое световое тело. Вот если земное световое тело, земная меркаба, это 144 чакры. Если галактическое световое тело, тоже 144. А еще и космическое световое тело, еще, еще 144. Поэтому чакр на самом деле очень большое количество. Но мы все-таки будем брать только основные 12. Значит, те 7, которые, кроме 7 известных, мы еще напротив второй чакры есть на позвоночнике чакра полярности. Напротив солнечного сплетения на спине есть чакра гармонии, напротив сердечной чакры на спине есть чакра знаний и напротив горловой чакры на спине есть чакра ясности, есть чакра изменений. То есть 12 чакр, которые работают и вырабатывают вернее, да, энергию для нашего физического тела. Ну, те задние чакры работают с порталом прошлого, а передние чакры работают с порталом настоящего и будущего. Ну, сзади у нас воля, впереди желание, да, мы же двигаемся вперед. Когда человек начинает раздышивать чакры, то на следующий же день уже появляются какие-то проблемы, могут возникнуть боли, могут возникнуть какие-то неприятности, и... Самое главное, чтобы вы продышали первую, четвертую чакру. Это важно. Объясню почему. Значит, партнерские неутрясенные дела начнутся с четвертой чакры. Все остальное можно уладить. Знаете, можно уладить на работе, можно уладить с соседом, можно уладить там с чем угодно. А вот уладить иногда конфликт, который возникает в семье, бывает непросто. Поэтому очень медленно не торопясь, раздышиваем четвертую чакру. Отношения выплывут сразу по нескольким прошлым жизням. И вы, ну, может произойти так, что вы не справитесь с ситуацией. Гнев будет захлестывать, эмоции будут зашкаливать. И вы, ну, вот, исходя из практики, я уже сейчас вам рассказываю, сложности начинают, до разводов доходят. Просто пока начинают люди понимать, что происходит, пока у них там собирается внутри все, кучку, проходит время, люди потом успокаиваются, понимают, что ничего страшного не произошло. Но дров наломано бывает такое количество. Я предлагаю все ситуации проходить медитативно. Не нужно на физический мир выплескивать все, что там внутри есть. Это, конечно, очень здорово. Есть медитации, которые проходят через физическое тело. Ну, вы знаете, там йога смеха, йога через танец, йога через крик, да, или звуковые йоги, много всего разного. Но все-таки, если вы находитесь в очень болезненном состоянии, первые медитации все-таки не динамические, они все-таки медитативные, спокойно. Вот практика на сегодняшний день показала, что людям все-таки нужно начинать со спокойного, хотя бы снять часть программ именно с помощью релакса, транса такого. Ну вот мы уже практикуем достаточно давно и перебрали уже такое количество всяких разных техник за это время, поэтому хочется так рассказать, да, что... Все это здорово и замечательно, но все-таки начинающим, да, все-таки нужно начинать со спокойного дыхания, с такого цветного дыхания и, ну, и понемножку, вот так скажем, то есть 5-10 минут начала, и, Может быть уже через там, месяц вы сможете дышать уже полчаса, час, но не в первый день, не сразу. Пожалуйста, очень вот аккуратно, осторожно. Да, — Понятно. Ну хорошо, это у нас получается как бы подготовительный этап, да? — Да, конечно. — Окей, ну значит, и мы этим достигаем что? Освобождение вот этих блоков, да? Освобождение mm -hmm. всех негативных, скажем, да. состояний, конечно. которые у нас внутри находятся, накопленных, да? Угу. Ну, смотрите, наше земное световое тело, ему достаточно, мы его загружали, виду, негативом много ионов времени. И даже если копнуть ваше сегодняшнее детство, то вы туда сложили такую гору всего негативного, потому что там есть страх, там есть злоба, там есть агрессия, там все, что угодно есть. И вот это все, оно внутри и не... Не знает выхода. Нет, можно, конечно, спуститься ниже второй чакры, побыть немножко животным, ощутить гнев и выплеснуть это все. Там Через 10 минут вы придете в себя. Да, так можно. Но людям не всегда нравится, что вы выплескиваете весь свой, извините, негатив на других. Поэтому это сложно быть человеком такого как бы низкого уровня. да. Даже если вы редко заходите в гнев и позволяете себе выплеснуть. Так и до тюрьмы недалеко. Все-таки самое там, продуктивное, да, когда вы начинаете медитировать, начиная с шестой чакры, и выносите это на поверхность через тело, именно через медитацию, через релакс. Это самая продуктивная, самая действенная мера высвободить из тела все стрессы. Ну, можно, конечно, и другие способы и методы найти. Человечество долго искало это все. Самое главное, чтобы это не укуксовалось внутри, потому что рано или поздно все равно рванет. Сколько бы человек вежливой улыбкой там не прикрывался, сколько бы он не делал из себя там паиньку, я белый пушистый, не трогайте меня, рано или поздно все равно все накапливается и на самом деле выхода никакого нет. Ну, некоторые люди, конечно, предпочитают раковые болезни и так далее. То есть спрашивают на тело на физическое. Ну, как, как выбор за вами, конечно. Ну, к тому же его um... человек этого пожалеет в этот момент, когда он сбросил это на тело, всем видно, всем жалко. А? И да, а вот то, что происходит. Да. Угу. Да. Не, ну, по-моему. Да, я с Человек. Ну, все-таки. Сознательно человек вряд ли будет, скажем, желать себе таких серьезных болезней. Ну да. Это, это подсознание. Да, конечно. Делает. конечно. Ольга, а скажите, да. ведь. Да, конечно, вы, да. это. Вы же можете, <свят> в общем-то, вот к вам приходит человек, вы же можете определить. <свят> вот вы с ним пообщались, посмотрели на него, <свят> вы даже по фотографии можете сделать. Он не знает, чем ему надо заниматься, он не знает в чем проблемы, он не знает, в каком uh -huh. он находится, ну, в воплощении, можно так сказать, и откуда он, вообще-то говоря, появился uh -huh. здесь, с какой планетарной системой. А вы ведь можете это определить, да? Uh -huh. Это вопрос к вам. Ну, насколько человек открыт, да, насколько человек открыт, насколько позволяют его хроники Акаши, Потому что, в принципе, если я с человеком давно работаю, его хроники Акаши практически открыты, и он сам открыт и позволяет мне читать информацию. Конечно, я ее читаю. Если у человека внутри есть напряжение, и он сам не готов услышать страшное про себя, он ну, как бы не сотрудничает со мной, даже на уровне высшего я, ну, если закрытое, то, конечно, тяжело читается. Без его согласия хроники не открываются. Uh -huh. Да, но, но тем не менее, если человек приходит к вам, я полагаю, так что у него уже есть намерение познать себя. Его же никто не тянет на Аркане, так скажем. И он хотел бы, чтобы ему, естественно, помогли. Но в всяком случае, вы говорите, если вы долго работаете с человеком, то есть так вы не видите. Ну вот перед вами вот... У нас камера включена, это у вас нету нет? Ну, про меня, ладно, мы с вами общались уже. А вот сидит перед вами Рита которая готова меняться. Вот скажите, Рита, ты готова меняться? Я готова. Вот Рита готова меняться. Она подтверждает. Вот скажите, просто, опять же, нас будут слушать, нас будут видеть, и кто-то захочет тоже узнать. Скажите, вот что, если Рита готова. Я готова, готова. Да, в прямом эфире. Вот что было бы, Uh -huh. Необходимо uh -huh. чем заниматься, как вот вытаскивать все вот это. Если надо, конечно. Uh -huh. Uh -huh. Ну, подготовительный путь уже пройден, поэтому тело в почти нормальном состоянии. Ну, сложное немножко с четвертой чакры, так. Чуть-чуть ее все... Вы можете сделать сами фотоауру и посмотреть. Вот четвертое, немножечко надо работать. А пятое тоже не очень активное. И, ну, первое, да. Значит, если вы готовы работать сами с собой, mm -hmm. скажем так, то для этого от вас идет запрос mm -hmm. к своему высшему «Я». Uh, то есть вы просите помощи, просите, чтобы вам прислали наставника, который будет смотреть за вашим физическим телом, за вашим ростом. То есть вы проявили отсюда свою волю, волю Творца, и будете творить свое тело, которое будет меняться, и что-то что там будет происходить. Но для этого нужно ваше намерение, конечно. Uh -huh. Uh -huh. Что вы хотели измерение восьмое? Что вы еще хотели uh, узнать? Какое измерение? Восьмое? Восьмое. Так. Да, конечно. Ну, серьезно. да, это серьезно. Угу. А, что, так мы что в разных измерениях находимся? Или мы в одном? Да. Вот это да. вопрос. В да. разных. Разных? разных. конечно. Ну, смотрите, что такое измерение? Измерение – это более короткий прыжок. Смотрите, мы тоже могли пойти с восьмого измерения. Но дело в том, что мы хотели узнать жизнь Земли поглубже и, может быть, конечно, и испачкаться побольше, да, может быть, и негатива набрать больше с одной стороны, и воплощений было больше, но все-таки хотелось залезть поглубже. И поэтому сначала мы играли в седьмом измерении, набирали негатив, потом в шестом измерении опять набирали и, наконец, сплюхнулись сюда в третье измерение и уже здесь совсем завязли, как в болоте. Вот. Можно сюда на землю было идти с любого измерения. Кто-то понимает, что он найдет себя здесь, на земле, с восьмого измерения, если он уверен в этом, то он идет. Потому что восьмое измерение плохо приспособлено к земле. Ну, то есть у них профессий мало не умеют, допустим, там дома строить, там хлеб выращивать и так далее. То есть земных профессий, скажем так, среди восьмого измерений, ну, мало. Вот, скажем, они могут обучать, могут двигать вперед, могут, но это как бы музыканты, композиторы или там художники это все восьмое измерение, то есть это все те, которые двигают вперед и что-то там стараются сделать для землян, да? Творят, да? Как бы Да, как бы да, творение идет вперед, конечно. Uh -huh. вот. Поэтому на самом деле можно было бы с любого измерения. Кто как выбрал. Угу. Я выбрала из шестого измерения воплотиться, хотя тоже можно было и с восьмого. Это просто количество игр проиграно мной чуть больше. То есть это душа выбирает? Да, когда душа находится выбирается. Когда приходит время воплощаться, да. да? Да, конечно. Тут как бы две. Чем выше измерение, тем больше способностей, с одной стороны, но с другой стороны меньше приспособляемости к Земле. То есть иногда восьмом измерению очень сложно с землянами находить общий язык. Они ощущают себя белыми воронами, ощущают себя никчемными. Ходят. Это относится к восьмому измерению. Ходят как лунтики здесь. И не понимают, куда бы свои руки и себя вы куда деть. Да. Таких много. Ольга Викторовна, а mm -hmm. у меня вот такой практический вопрос. Мы говорили о том, что вот люди испытывают гнев а вот в какой-то момент времени или общения mm -hmm. с кем-то. Вот им mm -hmm. а, в тот момент, когда они испытывают гнев, они не понимают, что им нужно заняться медитацией или там закрыть глаза и начинать дышать. А вот как чтобы можно было посоветовать таким людям, которые действительно mm -hmm. в какой-то момент времени это испытывают mm -hmm. и... Что делать, чтобы или не испытывать, или как можно быстрее вот через угу. это пройти? <ч> <smake> все-таки, если человек уже осознает, что состояние гнева уже не контролируется им, да. и его тело движения уже бесконтрольны, лучше все-таки а, ночью, когда уже любили спать, просто... А, Начать дышать и вспоминать то э, событие, которое, было, допустим, было три дня назад или там неделю назад, еще раз его вспомнить, вспомнить то состояние гнева, прокрутить еще раз эту картинку, вспомнить все мысли, которые там были, но вместо того, чтобы там разгневаться, нужно вести наблюдение за, своей, за своим поведением. Смотреть на свои мысли, смотреть на эту эмоцию, наблюдать за ней. Она поднимается там из третьего центра, да, откуда-то эта эмоция. Mm -hmm. Наблюдаем за ней. Все. Когда мы ее пронаблюдали, она растворилась. То есть mm -hmm. сначала будет практика. Потом возьмите событие, которое было месяц назад, и вы тоже там гневались, да? Да, да? Допустим, снова эту картинку переслушали глазами поставьте. Uh -huh. И таким образом открутите, отмотайте несколько своих сюжетов, где вы уже гневались, uh -huh. где вы уже там напортачили. Uh -huh. Когда вы натренируете себя, вы уже потом будете понимать, что надо сделать в момент, когда вы почувствовали гнев. И это относится таким к любой эмоции. Образом, да? Абсолютно. Это можно работать с любой эмоцией. Страх. Uh -huh. Uh -huh. Там. Да, с любой, абсолютно любая эмоция. Да, спасибо. Угу. спасибо. Где мы остановились? Мы тренируемся а у нас, э, мы начинаем с детства, иногда делаем регрессинг, это еще до воплощения, то есть мы так нулю, нулевой, да, э, время, скажем так, ноль, еще, мама еще не родила тебя, то есть мы возвращаемся туда, считываем мысли родителей, стираем эти мысли родителей, рождаемся, и дальше идет... В детстве мы тоже стираем все негативные моменты, которые там возникали у нас с родителями. И стираем, и пишем новое, новое и двигаемся дальше. Конечно. Да, у -у. спасибо. Ну, это действительно очень интересно. Но тут надо идти, конечно, так, насколько не годится. У -у -у. Тут надо идти по этапам и наверное, начинать сначала. Я полагаю так, что мы... Ну, как-то будем уже делать да. эти программы и приглашать людей для того, чтобы уже практически, потому что, скажем, эфир, эфир в таком mm -hmm. формате, в котором мы его ведем, конечно, он сложно. Он не предусматривает занятия практически, потому что мы не знаем, делаем ли мы правильно это. Во всяком случае, вам надо как-то... Mm -hmm. Не зря говорится о том, что все практики, в том, в том числе и тантрические практики, их надо обязательно под руководством учителя самому не годиться. То есть это все mm -hmm. иначе пойдет просто не в ту сторону. Ну, я полагаю mm -hmm. так, что вот теперь к нам присоединилась Рита, и мы, наверное... В да, ближайшее понятно, время сверимся с вашим расписанием, и в ближайшее время мы вот такие э, программы потихонечку начнем делать, мы их будем записывать, соответственным образом да, угу. люди могут потом посмотреть, присоединиться к этому, э, ну, когда у них будет такая возможность для просмотра. А, у -у -у -у. Ольга, у нас сегодня время такое как бы э, неурочное, дело в том, что у вас завтра как раз занятие, мы договорились с вашими организаторами для того, чтобы провести у -у -у. это вне да. очередное у -у -у. время. Именно сегодня четверг, не запланированная, как у нас наш день, дорогие друзья, то я обращаюсь к нашим радиослушателям, обычно с Ольгой Викторовной, это по пятницам. Время то же самое, 8 часов вечера в, по московскому времени, в Чикаго 12 часов дня. Хорошо, спасибо большое. У вас так или иначе идут занятия, и поэтому... Вы находитесь в напряженном режиме. Давайте тогда мы эту программу на сегодня закончим. Она как бы такая подготовительная к программам, которую мы будем уже вести, может быть, более практическим. Хорошо? Спасибо большое, Ольга Викторовна. Очень интересно. Да, конечно. Хорошо, спасибо большое. У да. нас тут еще проблемы с интернетом. Я вижу какие-то задержки. Mm -hmm. вот, и прошлая программа у нас, к сожалению, закончилось на какой-то такой а. не финишной а. ноте. Поэтому а. мы, с, да, мы сегодня без а. видео, мы сегодня только с аудио. Ну, более менее, -менее как-то слышно, хотя постоянно висит иконка о том, что интернет проблемы с интернетом. А. Ольга, да. спасибо вам большое. Всего вам доброго, хорошего остатка вам вечера а. и до новых встреч. До свидания. Да. Всего доброго. Угу. До свидания. Угу. Да, до новых встреч. До свидания. До свидания. Всего доброго.